Давай мне боссы так не надо. Это Какие я-мо. Абсолютно все равно нельзя, нет, нет. мне быстро. Быстро мне тирана дай! Рано моя быстрая! А, и сейвру! Сейвру! Да ладно?! Ско... Чего, блин?! Evil. Блин, вообще просто жесть! Прикинь, ты представь, да? Юмор на юморе просто, заметил, да, просто прикол за приколами. Так, давай мне базу не тратить, окей, договорились. Так, хорошо, Тут вот где-то еще я видел, нет, или только один? Так, ладно, допустим, сохрани. 17 минут, мне нужен босс, мне нужен финальный босс, Где? Где, где мать его финальная? я уже столько прошел я уже я уже целых 50 минут короче здесь нуждаю целых мать его 50 о третья арея зашибись третья зашибись. арея это по-любому короче босс вот я, я просто тебе говорю, я, я вот просто тебе кричу Смотри, босс, музыка сейчас затихает Я ж говорю Я ж говорю А где босс? Э, э, а где босс? Вот это босс? Это что сейчас делать? А, а, это они так делают? Я думал, это опять этот вонючек. Блин, а музыка, смотри, заиграла. Типа, сбежать там. Пока не сохраняют. Гази, Я не въезжаю вообще где босс музыка поменялась что за подстава подставка вечно да бежать -то? мне тупо времени что ли не хватит Да ладно. так а если у жопа отрывается значит он не ядовитый ссаны как а в жопу буду ну, да я еще с вами возиться короче давай давай где босс <свист> Ой, <вот> так <свист> О. О. не знаю тратим уже автомат блин у меня есть короче блин Базука один патрон и 10 патронов И сколько там вот, а, 15 минут 15 минут, я не знаю, хватит О, ладно Мы задрались со своими вот этими штучками И трючками, блин. Почему сразу критично не было Все здесь Там дверь, здесь дверь, тут дверь Где? ну скорее всего вот в эту дверь Потому что она была привреждена, я думаю Давай мне боссы подглевать Убежеееееееее Что ты Какие вы шутники, я Да. Шутники, я просто вас валяю. Счет на базу. Нет, ну мы, мы, мы точно приближаемся к боссу Базуки, смотри по... а -а -а! Говна, кусок Так, ладно, хорош Да умрите, давай стрелять Так, хорошо А те, интересно, они со... Они Как? Они это Сами сейчас вылезут или когда я выстрелил в бочку ну не бочка, бочку, а вот Сейчас проверим мне вроде не вылазят хорошо я сделал по умному ахахаха -а. на красивый, красивый ролик так, здесь лизун здесь лизун базука и лизун нет Так, ладно. А еще один. Еще один. Где, где, где, где, где, Хорошо. Красавчик. Красавчик, малыш. Так, ладно. Еще один. Ну это просто дичь. Где? Мать, ладно. Так, ладно, две травы. Хорошо. Все? Или у них там дыра откуда не вылазит? Так, базуку мне не взять. Окей. Снова у нас здесь развилка. Где? у меня автомат пистолет это нет. Автомат так автомат. Говорили. Нет, сзади там Просто. просто да сколько вас тут? напичкали просто, пипец. Вот вот пистолет. Ладно. Пистолет мне все равно не взять. Нет. <гарит> Тут, короче, слышь, а, все, все боссы, короче. <гарит> да ладно. <гарит> Здесь, короче, все боссов воткнули, походу. Жесть. Просто всех воткнули. Каждый, значит, арене э, по боссу. Блин. Сюда, сюда. Здесь, да, наверное, еще. Вот the fuck? повылазить так сюда сюда сюда окей ладно сохраняемся давай идем наверно это наверное как обычно выход Опа. как обычно выход наверное, из этой арены нет ну, прямо идти прямо и все все прямо и прямо ай яй яй ай яй яй ай яй яй яй яй яй Ой! яй яй ой Ой! яй яй яй Я думаю, мне тупо времени не хватит. Почему-то вот мне.. я Потому что если они решили всех просто в арену, ну, вареивать, то я убил только двоих. И это тупо, наверное, блин, неряд. Просто нереально. Так, не хватает места. Окей. А здесь, наверное, вообще пик. <сесс> я сюда пришел нафига просто нафига и шуток кругом километр короче. просто подкулов я вообще подкулы кругом давай уже затихай музыка где тут синий синяк тиран да, да в смысл? Охренеть. Свалили нафиг. Так, опять же. мне нужна. Окей. Так. Алмазик. Да к черту мне этот алмазик, знаешь? Я вот сколько играю. Uh -huh. Столько играй, короче, в Эзидент Я Так вот, настолько вот, сильно я не Хотел, чтобы поскорее вылез тиран Я прям, прям жду Прям жду, когда он вылез. Так, сюда Нужно здесь тоже тупить специально не сохраняюсь, потому что, ну его нафиг. Опа! А я чё, на правильном направлении, смотри, человек лежит. Ну-ка, давай вот. Сколько можно? Ну сколько можно? Пошли. Сколько? Можно. Здесь ходить. Это не говори, что здесь еще. А, еще здесь двери. Погоди. Сейчас место знакомое, не? Столет, я тогда сказал, да? Смотри, сейчас пойду вой куда-нибудь. Где я уже был. Как так-то? Как так? Псец. восемь минут. Поймать? Вы что издеваетесь, а? Как же, Вунтер, ну, нифига накрутили, просто накрутили. Это же... Ну, я же говорю, я по кругу. По кругу пробежал. Сейчас. Просто полная дичь. я дичь. Так, да, мертвый чувак. Мне оружия не хватает. Смотри. А чё смотри-то? Куда мне вообще идти-то? Зомби опять ходит. Давай сюда. После голя такого дал. Ха, нормально. Базуха. А, стопэ. Вот, ну, сюда, значит. Так, я пошел к базуки, да, прямо туда? Давай сюда. 7, 8 минут. 8 минут. Давай рищи. Давай рищи я не я. что там разбилось а. да ладно здесь просто тупо алмазик Да вы задрали своими алмазиками. давайте тирана мне. нахрен мне эти алмазики сдали тирана мне быстро быстро мне тирана дай тирана мне быстро Да. Давай сюда. Да ладно, босс. Да? Да просто всего нашего Сейврум, ну типа Сейврума. Мне вообще здесь ничего не взять Аптечка Ой, блин Ну а теперь-то куда? Где? Так, погоди Где я вообще был, где я не был? Куда я был? Здесь я был. Сюда. Был? Я запутался. Я просто тупо запутался. Так, Где я вообще был? А, -а, -а блин! Я тут. Окей. Okay. Так, это я с Эврома вышел, да? А. Нет. А, да, с вышел. стопы Save room, да, типа... А, блин. А, Н. А. Да ладно. Н, вот это вот желтенькое. Это показано, куда мне нужно идти. Да? Я почему-то думал изначально, что N, ну, не а вот это вот желтое на, на компасе, это сейврум показывает, а это, оказывается, оказывается, вон оно что, показано, куда мне нужно идти. Да, получается так. Я зац... не собираюсь. Так, сейчас сюда. и дверь, которая будет направо. Наверное. Если будет лег вообще. Ведущие мыши. Да, вот здесь ее мыши Так, а эта дверь не открывается, открывается, нет, открывается. Ладно, идем дальше. Так, отсюда я вышел. Ну, сюда. Просто жи, просто жи. А я эту ловушку-то не заметил. Сколько вас стоит? Пятькин, а? говонючка. Падлу, падла Почему? Почему так всегда? Пять процентов автомата Ай Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас здесь откроется, да? Вот ну, туда мне надо. А -а -а! Прилетел. Что, вот? Там еще один? Ну-ка вылазь. Ну, блин. Так. наверное а, я думал какой-то обход это пять процентов до да, от автомата осталось короче надо как-то не знаю сейчас ну, обходить ну, ну, вот это я стрельнул это ништяк так что у нас еще есть не смогу. жизнь нет кира на бой просто один смотри его насквозь пробило но он живой что-то не получилось так, что я сейчас... Сейчас я раз резко, короче, до бота дошел и это... Жизнь. Нет. Так, нужна птичка. Окей. Мне нужно туда. просто пипец. Просто пипец. Пипец пипец. Так, паучки. Уйди. Уйди от меня. Блин, я по-моему здесь был. Пауками с этим. Просто бегаю по кругу. Бегаю по кругу где вход, где выход, непонятно да, и сбыл здесь этот, Боря по-моему да? я назад пошел вот сюда мне надо ляха или сюда, или, или туда ты да да да да да да нет? да да да еще одна только соигру не понял не понял где бос где мать его босс FG FG так ладно а, идем дальше, бабром сюда. Да ну, опять я сюда пришел. Ну там-то некуда идти, тут-то некуда идти больше. Тут по-моему я все обходил. сломано, закрыто. Тупо времени тупо времени. Не ступи, ёпта. Здесь, жить, просто жить. Ай яй яй ай яй яй, -яй. ай яй яй ай -яй -яй. ай ай ай ай ай ай ай ай Вот, вот, дверь, Здесь, которую показана буква Н, куда, вот это желтая Н, куда надо идти, вот здесь, хлоп, а -а -а -а. здесь так хлоп, и тупик, наверное, да, по-моему? Ну, <взвучит> ладно варили допустим серпечку а и сейвру сейвру да ладно скоп чего блин а что не давай Эй! Эй! Эй! Ни хрена! Да ладно! Так, с А куда я ходил? Куда я пошел? А куда я ходил? Я забыл куда я ходил е-мать я ношу босс их два, два тирана я, я хотел тирана, на, получи два хочешь тирана, получи два два по цене одного так, погоди, теперь ей-то надо это вспомнить дорогу Вообще выше. Ну, всё. Надо вспоминать дорогу, короче. Как ты куда пошел? Сюда? Опять сюда, давай. Я ловил, у меня башка нифига не варит уже. Но... четко башка уже не варит, есть ты, я. Просто нет терять. Так, если сюда. То, что я туда пришел, я, я их по-любому не замочил бы. У меня 30 секунд открывалось всего. Я действительно должен да, дал туда... ...жизнью вообще, вроде. Там, там, там у них, все есть аптечки. Вот, Это я не знаю, это я опять неправильно жду, чтобы блуждать начинаю. Просто жертв. Это комната, я... блин, я столько времени, короче, просто блуждал вокруг до да охуенного, улыбаешься, да? Просто вокруг до да около вот. И опять назад а мне, мне так и так не хватит времени Блин, надо по новой бежать короче а по новой бежать это пипец я уже все забыл хотя шел просто бич Это просто бич Ой, ладно Ой, ладно Короче, пробегу, короче, я ä, Заново Вот Серию я разделю на две части Так что, как бы Не обращайте внимания Да, да, наверное, прибегу заново, короче. Отличайся сервером. Короче, жесть. Короче, я запарился, но я все-таки прошел все заново, короче, прошел э, до комнаты, нашел комнату с, финаль, с финалом, с финальным боссом, даже там, там их два, там их два, два, два финальных босса, два синих друга короче, два синяка, вот так я дошел до сюда с полными жизнями у меня есть здесь еще дополнительная аптечка, есть оружие дробаш, один, короче, снаряд в базуке, накопил накопил, значит, я магнул. вот, и в автомате чуть-чуть есть тоже поэтому я выбираю сразу базуку, короче, и потом буду добивать просто магнума вот я сохранился, короче, перед этой комнатой, чтобы потом не блуждать, не ходить. Итак, фигачим, короче, сразу в одного нафиг. И просто вот добиваем. Будем добивать, короче, его вот этой вот штукой. Минус один, хорошо. Погнали? Давай. Давай, второй, дружище. Минус два. О, о, о, о, стой. Третий, третий, да еще какой... Какой резвый. Да их тут... Не два, их тут оба три. Оба три! Тихо, тихо, тихо, тихо. Жизнь, жизнь, жизнь, аптечка. А, я замочил! <laughs> да ладно! Я его загандошил. <laughs> Ништяк. Короче, три синяка. Три синяка было. Вот, и. Короче, жесть. Все-таки справились быстро. А, в любом случае, в том, короче, ну вот. А... Если бы я заново не прошел. У нас там времени было мало просто. Поэтому мы бы по-любому, короче, с вами и не успели. Если даже шли бы хорошо, но мы по-любому бы не успели их загасить. Вот, Итак, результат. Окей. Результат 25 минут, короче, вот я за 25 минут дошел. 25 минут с половиной дошел второй раз до суда. Вот, потому что я шел уже чисто по радару, потому что я понял, как э, искать финал, ну, финального босса. Это буква Н, вот это вот желтенькая, это финальный босс, короче, в локации. Ну, тоже там, как бы, блин, показано в одну сторону, приходишь, а там... Кик Кикуш. Так, короче, взяли 200 пуль до пистолета. Интересно. Так, ад задания 2 доступно. Окей. Второе задание, я не знаю Мы не будем, значит, с вами, наверное, выполнять Хотя, если вы в комментариях попросите э, Напишите, да, сам, ну, продолжать ли мне задание второе Там каждую вот это вот э, локации, Вот, посмотреть, что... Ну, пройти и посмотреть, что там будет дальше Вот, то я вернусь э, в этот резидент, короче И попробую пройти вот а, ну а пока короче пока на этом мы закончим у нас открылся кстати режим противника еще режим противника но это мы посмотрим уже наверное, в следующей серии вот чисто посмотрим если зайдет то мы попробуем пройти вот а насчет пещер короче пишите в комментах а, буду будет интересно прочитать